Доброе утро, мои родные! Я рада с вами встретиться вновь и рассказать, что же нас ожидает, каковы практики на сегодня, на 15 июня. С вами Елена Дегурова и мини-рубрика «Магия дня». Я напоминаю, что под словом «магия» я подразумеваю именно ну, намерение наше практики, которые будут во благо для всех, экологичные. Я не занимаюсь черной магией, я не занимаюсь какой-то магией, когда делают что-то во вред кому-то, манипулируют. Я люблю экологично и безопасно для всех. И на страницах нашего клуба «Яркожителей» Я делюсь со своими подписчиками, со своими участниками-клубничками именно теми безопасными, экологичными практиками, которые ведут к состоянию счастья, удовольствия, не забирают энергию из одной, из одной области для того, чтобы привалило в другой области. Я даю все секреты того, чтобы у вас получилось, и даю то, что будет самое главное, безопасно для вас и окружающих. Итак, мои родные, Сегодня стихия дня, сегодня 15 июня, стихия дня – воздух. Сегодня благоприятны любые практики, которые касаются денег, урожая, получения результата, на рост доходов, на переход, переход на другой финансовый уровень. Сегодня вы можете делать любые талисманы на богатство, на изобилие. В клубе я даю огромное количество именно таких практик, и ритуалов, которые вам помогут. Сегодня вы можете делать любые практики, направленные на развитие вашего бизнеса, на процветание, на удачу, благосостояние, на жизнь в достатке, мои родные. Также сегодня великолепно будет магия прощения, практики, ритуалы прощения. У меня на моем канале в YouTube есть очень много практик, сеансов, которые как раз-таки направлены на это. Переходите на мой канал, посмотрите, найдите эти практики, нажимаете вот перейдя на мой канал, вы можете нажать на слово «Видео». У вас откроются все видео, которые есть на моем канале. Посмотрите, что вам откликнется, то и выбирайте, смотрите и проводите практики и сеансы. Далее, сегодня вы можете просить через высшие силы. Или просить кого-то прощения, помощи. Сегодня великолепные любые практики на очищение рода, на то, чтобы вы сняли лояльность рода. Опять-таки, для тех, кто давно со мной занимается, есть эти практики. Помните, я давала три, записывала три сеанса: это лояльность рода, да, это лояльность к прошлому, вот эти практики слушайте, слушайте, слушайте. Если я успею, я добавлю, постараюсь добавить эти практики тоже в Клуб Яркожителей. Пожалуйста, переходите, используйте эти практики. Вот, далее. Сегодня великолепно раскаяние перед вселенной, прощение себя, очищение себя от груза, от чувства вины, от страхов от чувства собственной неполноценности, просить прощения о том, что, ну, так вот называют грехи, да, о том, что вы осознаете, что вы сделали больно кому-то, простите прощения напрямую у этих людей, либо вы можете просто зажечь свечу и попросить прощения, высказаться, выговориться перед этим человеком, не перед человеком, а через свечу, поверьте, на уровне души вас человек услышит и простит. Далее, сегодня великолепны любые практики на исполнение желаний. И вы можете перейти на мой сайт, дегурова24.ру. Uh, там вас ждет сюрприз. Это марафон, uh, который поможет вам исполнить желание. И там для вас будут скидки uh, на 24 часа. Используйте эту возможность, потому что там 14 дней uh, различных практик и полезной информации, что и как делать для того, чтобы ваши желания исполнялись. Поэтому переходите на мой сайт degurova24.ru, можете набрать на русском, на английском, и вы перейдете, и там есть марафон по исполнению желаний. Марафон чудес называется. Пользуйтесь скидками, большие скидки, большие возможности. Пользуйтесь, мои родные. И, конечно же, в клубе яркожителей есть некоторые рекомендации, что сделать сегодня на исполнение желаний? Также сегодня благополучно будут эффективны любые практики, ритуалы, направленные на любовь, на создание семьи, на улучшение отношений, на то, чтобы вас сексуально партнер хотел. Опять-таки для этого не надо делать привороты, мои любимые. Вы можете пройти, вот участники клуба вам доступно, безоплатно, совершенно. А великолепный мой марафон Триумф новой женщины». Пользуйтесь, у девочек такие великолепные результаты. Это раскрытие девяти состояний женщины. Это не про женские сюськи-масюськи, это не про то, что вы станете амебой, там вообще совершенно про другое, вы такого нигде не найдете. И, кстати, те, кто проходили марафон «Триумф новой женщины», пишите о том, что вы испытываете, какие состояния, что с вами происходит, делитесь этим максимально для того, чтобы другие тоже понимали, что это полезно и, и чем это полезно, самое главное. Вот Сегодня великолепные практики на зачатие, на благополучные роды. Любые практики на любовь, страсть, а также на результат этой любви. Конечно же, на гармонизацию во всех сферах жизни и интимная сфера в том числе. Гармонизация существующих отношений, на то, чтобы выйти замуж, на семейное благополучие. Сегодня, 15 июня, избегайте магию на путешествия. Что сегодня даст нам ресурсное состояние, откуда мы будем черпать энергию. На удивление, это медлительность, мои родные. Сегодня спешка вам будет вредить. Сегодня делайте все не спеша, а также для того, чтобы получить максимальные результаты, для того, чтобы вы могли получить энергии, которые дает этот день, Пеките и ешьте хлеб, любую выпечку. Великолепно, если вы испечете сами. Если не можете испечь, купите себе, знаете, как в дар своих результатов. Да, купите себе какую-то выпечку и скушайте. Также сегодня великолепно будет омовение. То, что я говорила вчера, если вы не слушали вчерашнее Видео, пожалуйста, послушайте более подробно, я там оговорю, какие практики омовения великолепно подойдут для этого дня. Также великолепный бани, пить как можно больше живой воды я рекомендую, находиться рядом с водоемами, смотреть на воду, на водопады, может быть, домашние водопадики, да, и может быть, на аквариум. Лучше, конечно, если это будет вода двигающаяся. Вот, также великолепно сегодня будут любые медитации, духовные практики, духовные путешествия, молитвы, просьба общения с высшими силами. Сны принесут вам интуитивные знания, подсказки на пути вам дадут. Сны будут очень символичны. Придется, знаете как, разгадывать. То есть вот вам дадут какую-то информацию во сне и вы ее будете разгадывать, растолковывать. Опять-таки, если вдруг что-то не получается, напишите, что приснилось. Самое главное, какое состояние вы при этом испытывали. И я попробую вам помочь, а также отвечу в комментариях. Сегодня благоприятны будут любые гадания, получение ответов от высших сил, поэтому используйте эти дни. Я напоминаю, что данные, данная рубрика вот «Магия дня» она в большей степени для участников клуба Яркожителей как маячок, какие практики сегодня выбрать, что сегодня именно делать. Вы, конечно, вот любой человек абсолютно может слушать, и я уверена, что вы найдете очень много полезного в этой рубрике. Тем не менее, я говорю здесь, что делать, а как делать. Эти секреты я даю в клубе Яркожителей. Ссылочка на то, чтобы стать участником клуба, вы найдете. В моих соцсетях или под этим видео. Если вдруг не нашли, пишите мне вконтакте или в Инстаграм в Директ. Лучше ВКонтакте, чаще там просто нахожусь и смогу дать ответ более быстро. Либо в Скайпе Хелен семь восемь девять Пишите свои вопросы, а я вам дам ссылочку на то, что вы не можете найти как присоединиться к клубу, как присоединиться к марафону или где найти те или иные практики, о которых я говорю в этом видео или в других видео. Вот, на этом я вам говорю до свидания. Я благодарна всем, кто говорит мне спасибо через лайки, через репосты. Этим вы говорите мне, что вам полезно а то, что я для вас делаю. У меня появляется мотивация делать для вас это и дальше. Также вы помогаете моему каналу. Это тоже моя огромная благодарность вам, мои родные. Конечно же, тем, кто ставит лайки, делает репосты. Своим подписчикам я дарю вибрации любви, счастья, благополучия, изобилия. Наполняю вас через свои видео вибрационно. Поэтому, пожалуйста, давайте будем взаимовежливы и энергообмен будем сохранять. Я даю вам полезную информацию которую вы можете использовать во благо для себя и своих близких. А вы ставите лайки, делайте репосты. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, только включайте обязательно колокольчик, чтобы получать оповещение о выходе нового видео. С вами была Елена Дегурова, и я знаю, что с нами вы станете еще более счастливыми. Пока-пока, мои любимые, до новых встреч.